Добрый день, меня зовут Наталья Ищук и сегодня мы снова в нашей мастерской будем работать с новым продуктом литовского производителя Дейли Арт. Сегодня будем пробовать работать с металлизированной краской. В данном случае выбрала цвет старое золото, покажу сейчас поближе, что собой представляет эта краска, насколько она густая, те кто работает с красками металлизированными они меня поймут вот так выглядит эта краска ближе краска достаточно густая не токсичная а так как она на водной основе то предметы все мастихины, кисти все моется водой быстро сохнет Краска содержит пигмент, который обеспечивает самую правдоподобную имитацию металлических поверхностей и придает глубокий блеск. Теперь попробуем ее в работе. Возьмем такую деревянную подвесочку, будем ее окрашивать. Цвет подложки у нас светлый это дерево. И станет понятно, как хорошо прокрашивает. Это краска. Приступаем. Краска очень мягкая, приятна в работе, легко наносится, быстро прокрашивает, также легко быстро высыхает. Я с ней работаю уже не первый раз, мне очень нравится. Рекомендую приобретать ее. На нашем сайте, где купашку меня краска представила восьми цветами. Заходите, выбирайте. Практически уже большую часть заготовочки прокрасила. осталось все равномерно растушевать и будем смотреть что получилось Вот осталась только та часть, которая была закрыта моей рукой. Сейчас этот фрагмент покроем и практически работа будет окончена. Все, теперь полностью покрыли. Теперь покажу ближе, что получилось, так это выглядит. И ушло на покрытие 5 минут, может немножко больше. Краска практически высохла. То есть быстро и удобно. Ну, на этом наше знакомство с металлизированной краской окончено. До новых встреч. Всего доброго. С вами была Наталья Ищук. До свидания.